Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я люблю рыбу. Я люблю ее в самых разных видах. И жареную, и в ухе, и в пирогах, и в котлетах. Сегодня хочу приготовить рыбные колбаски. Кстати, такие хороши и в жареном, и в вареном, даже в тушеном видах. Список ингредиентов основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитаете. Приступим. Ну, Начну я с загревания духовки. Потому что на гарнир, предполагаю, приготовить... Гратинированный картофель, по мотивам французского дофинуа, ну разве что без сыра. Вкусные колбаски получится, если в них добавить зарумяненный лук. И лука надо много. Обжарить лучше на сливочном масле. Лук жареный сам по себе сладкий, а масло еще и сладости этой добавит. И надо масло побольше. Вы же знаете три главных секрета французской кухни. Правильно, это масло, масло и масло. Все сюда. Сначала огонь можно сделать посильнее, а затем, когда лук даст сок, и этот сок почти весь выкипит, можно будет и убавить. Ну и пока лук обжаривается, займусь рыбой. Это у меня филе трески. Для таких колбасок подойдет филе любой белой рыбы. Их хек будет неплохо, и щука, и судак, я думаю, в тему. Белый хлеб тоже понадобится. Его надо нарезать кусочками и добавить немного молока. Именно немного, нет нужно смачивать его весь. И, как видите, я корки не срезал, а оставил, потому что мне нравится привкус как раз-таки вот этих самых корочек в наших колбасках. Ну или в котлетах, если котлеты делать. Обратили внимание, что я не весь лук отправил на сковородку? Правильно, потому что часть пойдет в сыром виде. Так, значит, у нас сырой лук будет отвечать в этих колбасках за сочность. Обжаренный лук будет за сладость отвечать, а хлеб будет отвечать за то, чтобы вот эта самая сочность на нас никуда не делась. Весь выделяющий сок этот хлеб впитает и останется внутри колбасок. Начнем. Через мясорубку все. Сначала рыбу, затем уже лук и в самую последнюю очередь хлеб. Отлично. Осталось добавить обжаренный лук и соль. Но лук надо сначала дать хоть немного остыть. Так что я покажу ему гарниром. Нарезать картошку надо тонкими пластинками. Сливка не очень жирный, 35%, поэтому добавлю молока. И надо довести до кипения. Чеснок нарублю помельче и к сливкам его, и сюда же немного мускатного ореха. Отлично, кстати, налево уже выключаю. Так, черный перец, вот так будет достаточно, и соль. С гарниром почти все. Форму для запекания надо смазать маслом. Это у меня будет порционная такая, да? Выважать сюда слоями картофель. И залить ароматизированными сливками. Все, отправляю в духовку. Для такого слоя картофеля достаточно будет примерно получаса. Нагрев верхний и нижний 180 градусов. Минут за 10 до окончания запекания добавлю туда колбасу. Которую, кстати, еще надо набить. Так что не буду терять время. Лук сюда. Яйца. И соль и быстро перемешать до однородности. Набивать колбаски я буду при помощи китайского колбасного шприца. Обзор на канале был. Если пропустили, то щелкайте в уголочек, либо проходите в описании видео. Постараюсь не забыть разместить ссылочку. Но если у вас нет колбасного шприца, если у вас нет, в конце концов, насадки на мясорубку, и вы не хотите заморачиваться с набивкой именно черев, бараньих оболочек, там либо свиных, не парьтесь. Сейчас все покажу. Берем пищевую пленку. Отрезаем. Это у нас пленка. Немного фарша. И вот так формируем колбаску. А теперь, смотрите, схватил и как конфету по столу прокатываю. Пам-пам-пам-пам-пам. Приподнял и еще разочек. Оп! Видите, она уплотняется на глазах. Остается обвязать вот здесь вот. И колбаска готова. Я повожусь немного, потому что в оболочке колбаски можно и обжаривать, и запекать. А вот в пищевой пленке только сварить. Набивать буду в паранью череву, она у меня замочена с начала съемки в прохладной воде. Можно, кстати, брать и свиную череву калибром 36-40 мм, тоже будет отлично, правда для такого калибра время запекания увеличится. Вот так. Пора уже колбасу к картошке отправить. Пока она готовится, закончу набивку оставшихся колбасок. Долгожданный момент проба. Начну с колбаски. Вот этой вот замечательной. Красота, смотрите. Вот эту вот большую форму я на нее колбасу не клал, потому что один из моих юных операторов рыбу не любит. Дурачок такой. Так, колбаска. Слушайте, не знаю, как вы, я обожаю рыбу. Я обожаю изделие из рыбного фарша. Он такой нежный, классный. солоновато сладковатый. Очень сочный. Просто супер. Просто супер. Просто песня какая-то. Так, теперь по картошечке. Картошечка вот эта вот. Припеклась. Мягкая, ароматная. Красота. Просто красота. Смотрите, как я уже сказал, такие колбаски можно запекать в духовке, можно жарить на сковороде, можно отваривать в воде, можно, в конце концов, без бараньей черевы обходиться, а только заворачивать в пленку пищевую и так отваривать. Но только смотрите, какая важная, важная деталь. Значит, если вы положите много таких сухих, невымоченных еще сухарей, до конца невымоченных, то э, эти колбаски будут увеличиваться в объеме, э, набирая в себя сок. Так вот, чтобы э, они не лопнули, эти колбаски, и сок не потеряли, э, нужно череву набивать неплотно. Если вы плотно набьете, э, когда сок начнет выделяться, начнет набухать вот эта вот, вот хлебная крошка ваша вымоченная, начнет набухать, набухать, увеличится размере и колбаски лопнут, и потеряется весь сок, очень жалко будет. Поэтому колбаски нужно набивать неплотно. Вот. При варке значительно меньше опасность вот этого разрыва существует, но тоже существует. И не пытайтесь э, выжарить эту колбасу или запечь до такого там каменного состояния. Нет, она очень нежная. Она, ну, увидите, да, она такая паштетообразная, что ли, такая, очень нежная, мягкая и сочная. Слушайте, это классная колбаса, готовьте. Это вот такой супер. На этом позвольте всем попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, репосты. Всем пока!